Продолжаем наш проект «Суперпайщик», и сегодня мы вам расскажем о Валентине Константиновне Балановой, руководителе хора «Ветеранов дружбы» из районного поселка Сосновская. Валентина Константиновна, расскажите, пожалуйста, как вы вообще связали свою жизнь с музыкой? В нашей семье все очень любили петь. Особенно у меня был дядя, который участвовал в Великой Честной войне и прошел всю войну с песней и когда собирались гости, он всегда пел фронтовые шоферы. Хорошо пела мама. Мама тоже участвовала в хоре молодой девушкой. И так передалось мне, когда закончила 10 классов, в то время было, подступила в кульпросветшколу, так тогда она называлась, и закончила с правом ведения хора. То есть я уже приехала в поселок по назначению, я была уже художественным руководителем и стала собирать э, молодежь, чтобы подготовить какие-то песни, хор и так далее. Это было 59-й, 60-й, 60 й 60 вот Это 60 с год. этого времени здесь. Да, живете? я в 59-м приехала и вот с этим с этого времени. Сначала я была э, директором дома культуры, а потом вот в связи с тем, что много других было занятости, и поэтому перешла уже непосредственно в школу. Сначала перешла в школу, и до последнего дня, когда вышла на пенсию, я работала музыкальным работником. Много подготовленных детей было, участвовали мы везде. Ну, а при Доме культуры организовался хороший хор. Этот хор был и при заводе, в заводе, раньше мы занимались, была трехсменная работа, молодежи много, в семь часов занимались вечером, участвовали во всех конкурсах, где проходили, нас приглашали, вот. А потом перестройка, все это, все это шло, и уже в клубе не стало больших хоров, а, как ансамбли, но в первую очередь я составила хор ветеранов. Это были участники Великой Отечественной войны. Это было тоже уже в 80-х, вот ближе к 90-м годам уже. И они участвовали, большая группа была. Мы выступали тоже, Нижний всегда приглашали. Но жизнь идет, и постепенно все они ушли. мы часто очень их вспоминаем и знаем их всех поименно. Ну, а потом уже, когда ближе к пенсии, я организовала хор ветеранов и женского хора. И вот после Ветеранского, значит, стал... Вот, кстати, ветераны назвали «Дружба». Вот «Дружба» они дорожили а вот почему? Это за фронтовой истории? Почему так хор называется «Дружба»? — А вот эти вот все ветераны... Они с удовольствием всегда приходили на репетиции, они делились, у них общение было, они все знали, как воевали там и что будет, по линии, допустим, пенсии. И они с удовольствием всегда сидели, разговаривали и дружили, можно сказать. – Такое сообщество получилось. – Да, да, да. Их было 15 Интересно. человек. И потом, когда ушли уже многие, они оставались еще вот в нашем хоре, но все они ушли из жизни, мы все их помним. И весь поселок нас знает, этих певцов. – То есть музыка, получается, объединяла не только ради песни, а ради еще общения. – Конечно, получается. конечно. И сейчас вот тоже наш хор «Дружба». Женские голоса. Мы не только э, собираемся петь, у нас большое общение. Мы отмечаем, во-первых, и юбилеи наших ну, ну, юбилеевых вот, юбиляров. 70 лет такие, вот 60 лет. Вот собираемся. И выезжая с концертами по селам, у нас тоже большое общение. И с народом, и между собой делимся. И все праздники, которые есть, мы всегда Вместе. Хор у меня сейчас в настоящее время дружбы. Это 20 человек. Очень замечательный компониатор. Это Авдошин Владимир Иванович. Он заслуженный работник. Он сам написал сборник песен. Мы поем его тоже песни в нашем хоре. И кроме этого еще другие участники поют тоже его песни. Очень всегда с нами вот и мы ему рады и он нас любит и вот вместе с ним мы собираемся собираемся мы по вторникам по четвергам и два раза в неделю у вас репетиции два раза в неделю и у нас солисты очень хорошие хотелось бы вот их тоже показать они тоже были участниками молодежных хоров а теперь уже пришли как обычно наш хор Да на стенку шли стеной, Да на стенку шли стеной, Но без подножовщины Да на стенку шли стеной, Да на стенку шли стеной, Но без подножовщины Песни по жизни легче или не легче? Песня строить и жить помогает.